всем привет сегодня будем готовить очень вкусную и сытную запеканку из сухих макарон называется она ленивая жена так как готовить ее просто нечего делать буквально за 5-10 минут складываем всю форму для запекания а дальше за нас работает духовка для приготовления нам понадобится 300 грамм сухих макарон 250 грамм колбасы 180 грамм твердого сыра, 350 мл молока, 350 мл воды, 3 сырых яйца, 10-15 грамм сливочного масла, пол чайной ложечки эхмалисунели, пол чайной ложечки черного молотого перца и чайная ложечка соли. Точное количество всех ингредиентов я укажу в описании под видео. Первым делом готовим заливку. Разбиваем в миску яйца. Добавляем соль, перец, хмели сунели, слегка взбиваем, вливаем воду, молоко и хорошо перемешиваем. Заливка готова. Отставляем ее в сторону. Затем нам надо нарезать колбасу. Резать ее буду кубиками небольшими. На самом деле размер и форма значения не имея. Такими небольшими кубиками я нарежу всю нашу колбасу. Дальше натираем сыр. Тут тоже по вашему желанию. Хотите на крупной 3 тетерки, хотите на мелкой. Я потру на мелкой, так будет больше сырной стружки. Все, подготовительные работы мы закончили. Берем форму для запекания с высокими бортиками. Смазываем ее маслом. Лучше всего дать ему немножко постоять, чтобы оно размягчилось. Высыпаем туда сухие макароны. Порезанную колбасу. Кстати, колбасу можно заменить на любые мясные продукты, только они должны быть готовыми. Разравниваем. Заливаем приготовленной смесью, сверху посыпаем сырной стружкой, накрываем форму хольбой блестящей стороной вовнутрь и отправляем в духовку. Духовка нагрета до 200 градусов и будем запекать 40-45 минут. Прошло 45 минут, аккуратно снимаем фольгу и оставляем еще запекаться минут на 10-15, пока не получится сверху румяная корочка. Прошло 15 минут, Запеканочка наша стала такой золотистой сверху, аппетитной, можно подавать ее к столу. Вот и все, вкусная и сытная запеканка из сухих макарон готова! Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Разрезаем нашу запеканочку на порционные куски. Когда запеканка немножко остынет, она будет нарезаться лучше и держаться кусочками. перекладываем кусочек на тарелку